Человек приехал делать ключи на машину. В итоге мы еще и добрались до замка. Сейчас покажу, как будет работать. Сегодня у нас забыл какое число, где-то с 6 или 7 декабря. Киасид 2015 год приехал с таким ключиком. Сделали ему два вот таких. И заодно починили замок зажигания. Та уже можете открывать. Заводим первым ключом. Автомобиль заводится. Работает теперь правильно. Ключ утопили, вытащили. Заводим вторым ключом. И соответственно и третьим ключом заводится тоже. Все, не теряйте ключи.